Так, добрый вечер, друзья. С вами Петр Балашов. Сегодня у нас 5 октября 2021 года, и вебинар посвящен нашей любимой матрице Фибоначчи, любимому проекту Искандера, на который он потратил очень много сил. Я специально посидел так сказать, ну, с чатами, посмотрел вспомнил что-то и выписал для себя много вопросов на которые вы пока еще ну многие знают конечно уже по матрице очень много есть люди которые просчитывают матрицу и это не может не радовать вот. но приходит много новичков которые с трудом понимают вообще как она работает я не буду сейчас весь алгоритм работы рассказывать я просто в двух словах попытаюсь объяснить общие принципы работы. Итак, проект матрица Фибоначи основана на числах Фибоначи. Что это такое? Вы посмотрите видео, вы посмотрите записи моих предыдущих вебинаров. Там все-все-все подробно изложено. Сейчас я хочу рассказать... Именно для новичков, что происходит в этой матрице. По сути, матрица это не матрица в классическом понимании, это как бы суперкопилка. Здесь нет эмиссии, все веки матрица работает только на веках или на райда. Есть отдельно матрица на век, есть отдельно на райда. на наших монетах здесь нет внутри долларов. Вот И э, принцип работы следующий. Э, каждый из партнеров покупает ячейки, они э, значит, накапливаются, и при достижении определенного уровня происходит либо деление, либо перестановка, э, происходит движение ячеек. До того момента, пока не заполнится э, необходимое количество пустых то есть полностью все матрицы на уровне x2 до тех пор движения не бывает поэтому в одних гильдиях бывает это долго происходит в других быстрее на старте любой из гильдии любой из гильдии могу сказать всегда движение очень быстрое. почему потому что э, матриц мало заполнять э, их в принципе несложно заполняются они быстро и поэтому постоянно идут деления перестановки но со временем естественно увеличивается каждый раз при э, при перестановках увеличивается число значит э, блоков помимо увеличения числа матриц и поэтому естественно со временем разрастается юбка э, которая требует все больше и больше э, времени на заполнение но есть моменты в матрице, когда происходит сужение матрицы, так, -так называемое. Получается, что в какой-то момент количество ячеек, ну, например, при, перед, перед перестановкой, количество ячеек было, нужно было заполнять, например, 140 тысяч, а после этого там где-то 50 тысяч. 9000 человек всего. Вот и в этот момент как раз происходит быстрое довольно движение. От чего зависит это движение? Движение зависит от только от нас с вами. И самый большой секрет движения в матрице, самый большой секрет получения денег в матрице или век будем условно говорить сейчас, сейчас мы зарабатываем матрицы веки это как раз коллективная задача коллективного движения в матрицах то есть если мы работаем все вместе если мы постоянно делаем откуп то матрица движется ну пример я сегодня не хочу акцентировать внимание ни на одной из Гильдии, например, да, почему? Ну, Во-первых, я являюсь руководителем одной из гильдий, параллельно с тем, что я являюсь фактически руководителем всего данного проекта. Вот. И, ну, будем говорить так, не совсем корректно, с моей стороны, было бы использовать вот это вот некоторое служебное положение, некоторые возможности. Все гильдии они способны работать очень интенсивно. От чего зависит движение гильдии? Я отвечу на этот вопрос. Дальше постараюсь ответить. вернее. Вот. Так вот, если мы, я продолжу свою мысль, если мы не откупаем ячейки, то матрица стоит на месте. Она может стоять бесконечно до тех пор, пока мы не выкупим на определенном уровне в X2. То есть на уровне X2, пока мы не заполним все ячейки, движения дальше не будет. Если количество переходящих на следующий уровень ячеек достаточно для движения там, то движение продолжается дальше, и в x3, и в x5 и так далее. Если количества ячеек не хватает, вы сталкивались с этим, что бывает, например, коэффициент 1 в какой-то матрице и дальше не идет процесс, то есть деление только, например, в x2. Это потому, что не хватает количества переходящих ячеек, для того, чтобы продолжалось движение. Вот. Значит, нужно пройти этот этап, когда заполняется только один уровень, и вы с него получаете начисление, и перейти дальше к следующему Там уже движение продолжается. Вот. Алгоритм работы достаточно сложный, и сейчас нет смысла о нем много говорить. Вот. Главный принцип в любой матрице – это покупка ячеек покупка ячеек не только в отличие от классических матриц. Здесь важно понимать, что если даже у меня очень большое количество ячеек, то я все равно либо покупаю, либо делаю подарки для того, чтобы продолжить движение. Потому что вместе с вашими ячейками я точно так же толкаю и свои ячейки. Те, кто это осознал, они давно и регулярно покупают. Те, кто пришел позже, новички даже наши покупают сейчас я заметил очень много именно потому что ну есть в силу разных причин на которых мы может быть остановимся дальше чуть-чуть вот но факт тот, что стараются покупать и новички и те кто уже давно в матрицах есть люди которые где-то что-то раньше продвинулись и ушли вот но в основном в основном мы работаем коллективом в каждой гильдии есть свой коллектив хотя практически мы все вместе во всех гильдиях присутствуем практически все вот и от того что как мы будем двигать отдельные гильдии зависит наш доход общ, в общем не только от одной гильдии какой-то почему так много гильдии мне задавали вопрос ну во первых причина первая это когда было, было, была запущена первая гильдия. Ну, Гильдия Фибоначчи, она изначально была базовой, даже не гильдия, а просто начиналась только с Фибоначчи, началось там движение, а потом решили организовывать гильдии, чтобы ну, у каждого свои интересы есть в гильдии, цели гильдии. Вот. И для того, чтобы была возможность например преследовать какую-то цель поставленную в гильдии соответственно разрешили покупку гильдий и одновременно после запуска старта вот запуск старта гильдии старт была первая гильдия который запустил скандер была 28 февраля двадцатого года запущена гильдия старт и следом буквально 1 марта уже было запущена гильдия номер один потом еще две гильдии вот то есть это делали партнеры за свои средства то есть они вносили определенный фонд в веках для того чтобы сформировать гильдию запустить вот это они так хотели они запустили гильдии вот далее было еще запущена буквально одна гильдия кубера это попозже уже было на веках ну по своим по новым принципам которые частично мы начинали используя самом начале вот но дальше не развили и дальше были запущены две гильдии на райда, потому что райда у нас сейчас является основным обменным эквивалентом и райда необходимо для работы. Вот из-за этого появилось так много гильдий. Была возможность запустить еще кучу гильдий, ко мне очень много обращались. Я старался этот процесс сдерживать реально, потому что люди хотели... В основном те, кто обращались, они хотели не просто там развивать гильдию, они хотели занять первые места, продвинуть до какого-то уровня, получить вознаграждение, а дальше там хоть трава не расти. Я видел это и я старался такие попытки блокировать, вот, как руководитель всего в целом проекта. Поэтому все сейчас запуск любой гильдии он согласовывается очень четко, система продумывается и все согласовывается с Искандером обязательно. Поэтому в ближайшее время, ну, если будет, будут какие-то гильдии. Но это только когда созреют условия, и только когда будет решение Искандера на то. Дальше. От чего зависит движение в гильдиях? Есть такой вопрос. Многие не понимают, почему одна гильдия стоит, другая не стоит, движется. Почему, например, одна гильдия стояла, стояла полгода, потом вдруг резкий рывок пошел. Следом начали подтягиваться другие гильдии. Здесь все очень просто. Во-первых, курс Курс века, например, он благоприятствует. Это немаловажный фактор, конечно. Хотя и при низком курсе века не было сразу движения. Ну, просто проводилась большая работа в гильдии партнерами, небольшим коллективом. Нужно было время, например, чтобы он как-то в каждой из гильдий этот коллектив сформировался. Отсеялись те, кто мешает движению этому. Вот. Ну и, соответственно, когда созрела ситуация, включили механизмы поощрения новичков, поощрения тех, кто делает откупы, ну и это заработало. Я очень рад, что, во-первых, люди воспользовались этим, тем, что появилась такая возможность, что начали, началось движение в гильдиях во всех, вот в одних быстрее, в других медленнее, но это не может не радовать, и сейчас у нас практически на веках остался, ну, кроме век авто, где вы, например, запускаете, и сейчас только через пять месяцев вы можете получить свои начисления в матрице фибоначчи Здесь движение постоянное, движение постоянное может быть, и чем больше мы и быстрее откупаем, а сейчас очень много откупается, даже система не справляется. Вот. тем быстрее соответственно вы получаете вознаграждение тем быстрее вы получаете там 3x этих когда переходите из x3 в x5 потом больше вот единственное что каждый должен быть готов к тому что если вы не будете двигать и рассчитывать на кого-то другого то соответственно будете ждать гораздо больше хотя и без тех кто ну, купил и считает, что я, я дождусь X13 и, и получу все свое. Вот. Потом, конечно, он будет жалеть. Потому что достаточно даже дойти при э, нормальных оборотах до X8, чтобы получить очень большие деньги в матрице Ферманач. Даже X13 порой, порой уже и не надо. вот э, То есть, главный секрет. Движение, ну, поскольку у меня написано секреты движения, главный секрет движения в матрицах это только ваша активность. Это ваша активность, это поощрение тех, кто приходит, это проведение конкурсов. Что сейчас и делается, ну и это заметно. В каких гильдиях нужно покупать? Вот этот вопрос мне, пожалуйста, вы знаете, что кто ко мне обращался, я никогда не отвечал на этот вопрос и отвечать никогда не буду. Покупать нужно во всех гильдиях. В одних вам больше нравится, покупаете больше. В других вам меньше нравится. Ну, купили хотя бы что-то, да? чтобы у вас, когда там будет деление, чтобы у вас тоже было движение. Знаете, здорово, когда начинает то одна гильдия на деление закрываться, то вторая, и вам все время идут начисления. Поверьте, это приятно. Даже если вы когда-то купили забыли, ну, вспомните, все гильдии двигаются. У одних просто уже очень большое количество ячеек нужно для покупки, у других значительно меньше. Вот. Но когда-то и те гильдии будут двигаться также интенсивно, я уверен в этом. Потому что пока где-то идет процесс накопления большого количества в одной гильдии в другой можно быстрее заполнить получить начисление и соответственно или часть вывести часть добавить в другие гильдии вот все у нас взаимосвязано дальше был такой интересный вопрос который мне задавали несколько раз ну Люди посчитали, что если мои все ячейки доходят, проходят x13, то э, общего количества век, которые можно получить, э, общее количество век больше получается, чем количество век вообще э, зарезервирован, больше 21 миллиона век. вот И мне каждый раз приходится объяснять людям, что э, данное количество я.. Ни я никто либо другой одновременно никак не сможет получить для того чтобы получить хотя бы там миллион век нужно чтобы матрицу как минимум было в этот момент тоже вложен миллион век и в любом случае все ячейки одновременно не приходят к финишу приходит там 20 ячеек там 30 там 100 в другом месте в какой-то э, на каком-то уровне да? И в сумме набирается там, ну, были хорошие такие моменты, когда, я помню, вот у некоторых людей закрывалось, там получали по ну, 13 тысяч век сразу, да, вот, бывало такое, но сразу миллион, ну, вряд ли получится у кого-то получить, вот, а постепенно... Значит, что получается? Мы получаем эти веки. Либо мы их холдим, либо мы их запускаем в другие проекты, либо мы частично продаем. Вот. То есть идет постоянное движение этого века. И те же тот же миллион, например, который мне пришел, он также ушел в систему. Потому что держать только просто миллион бессмысленно каждому человеку. Просто держать. Есть холдеры, которые держат по 100, по 200 тысяч, например, да, по 500, может быть, тысяч э, век этих вот. но если возникнет дефицит века цена вырастет естественно что будет часть продавать и все время будет оборот вот. поэтому никогда матрица не заберет все весь 21 миллион век оборот сейчас ну я так прикидывал ну всего давно ну, может быть матрица от силы 3 миллиона забирает но скорее всего меньше может быть, миллион два постоянно крутится в обороте, а все остальное на других проектах, на холде, на бирже где-то. Так, теперь еще один такой интересный вопрос, который задавали, и считаю, что он очень важный. Как будет двигаться матрица расширении юбки ведь не секрет что у нас идет постоянное расширение но с периодическими сужениями то есть вот таким вот образом так так потом так дальше шире и постепенное расширение юбки идет то есть количество матриц для необходимо для заполнения все время увеличивается и мне задают вопрос а когда будет там Допустим, нужно откупать миллион, не миллион, а 100 миллионов ячеек. Я отвечаю на этот вопрос просто. Давайте мы просто доживем до того, что нам нужно откупать 100 миллионов ячеек. Это процесс, вот сейчас, например, вроде бы самый такой процесс интенсивный в и в гильдии Старт, и в гильдии Кубера, где ну, резко начинают расти вот эти вот объемы вроде бы. да? Вот. Но, э, во-первых, для того, чтобы э, значит, для того, чтобы заполнить вот это количество, нужно определенное время. И чем больше, э, значит, объем, который необходимо заполнить, нужно больше времени, либо большее количество людей. Э, дальше. Мы заполнили, допустим, объем. Началось деление. Соответственно, что Бывают периоды, когда выход из матрицы гораздо меньше, чем вход. Ну, то есть, после деления, например, и если только деление в x2, например, происходит, с первого места переходят ячейки, там дальше, а дальше движения нет, то заполняли мы много, а вышло совсем немного. Но зато в следующий момент вы видели, когда идет по всем уровням деления, происходит очень мощный выброс монет на выплату, да, и кажется что собственно говоря что очень много, а дальше будет еще больше на самом деле баланс все время соблюдается я просчитывал это намного много ходов вперед вот и все равно получалось что общий баланс входа и выхода он примерно соответствует поэтому э даже несмотря на расширение но ну, Хорошо, нам нужно больше откупать. Но мы больше получили, значит, больше и возможности для откупа. Я вам скажу, что сейчас вот, ну, в той гильдии, где у меня есть возможность наблюдать за процессом, я вижу, что э, максимум людей, которые откупают постоянно, ну, в день, в день я имею в виду, я не конкретно людей, которые постоянно, вот, э, максимум, э, там, допустим, 300-400 человек откупает день, вот в самые такие крутые дни когда перед делением бывает такое там прямо захлестывает вот покупки покупки покупки там доходило как-то ну до 1200 человек за сутки вот но это редко в основном 200 300 400 вот сейчас больше так 300 400 а было где-то 150 200 человек в сутки вот представьте себе если например в гильдии там 16 или 20 тысяч откупает всего там 200 человек, причем из них часть постоянно, а часть и покупают прилично, а часть покупает по одной ячейке, то какой потенциал для того, чтобы двигать гильдии, если в основном, в среднем, их, их двигают сейчас 200-300 человек, а народу то 20 тысяч где-то примерно, да, в компании. Вот, конечно, половина можно сразу зачеркнуть, это спящие, да не расшевелились но все равно даже 5000 человек это не 200 не 300 понимаете то есть возможности очень большие для движения перспективы очень большие для движения для тех кто осознал это уже для них э, ну получается они стали много покупать они понимают что сейчас самое время заложить фундамент для будущего пускай это будет дальше двигаться медленнее но даже пройдя из x3 в x5 вы уже получаете 300 процентов от вложенного причем получаете все время веках. вот курс века он неизбежно вырастет сейчас многие пополнение делается из старого бинара еще да? используются эти веки, которые оттуда приходят для покупки ячеек а дальше старый бинар закончит выплаты, ну что будет наверное какие-то другие проекты вот значит но ну, в любом случае Дефицит века вызовет рост, и, соответственно, тогда это получится уже не 3, допустим, даже из X3 в X5, не 3X получится, а может 5, а может 10X. Вот. Так, я здесь вопрос появился, но я попозже отвечу. Так, теперь по вопросу, есть такой еще вопрос, как правильно покупать ячейки. Я все время говорю, ну, э, партнеры разные схемы продумывают, вот, э, значит, покупают по вагончикам так называемым, ну, то есть по местам в каждом месте, в каждом вагончике или на каждом месте по, какому, по определенному количеству ячеек. Вот, И я говорю всегда, если у вас есть возможность, купите сразу больше. Не ждите пока придет следующий вагончик так сказать вот почему потому что при первом же делении все ячейки все, все ваши шикарные построения сбиваются и все смещается вперед на 1,6 да? и ячейки перемешиваются настолько что вы уже не знаете откуда какие там пришли то есть э, все все выглядит совсем по-другому после первого же деления при перестановке там немножко меньше, конечно, движения. вот определение всегда очень мощное движение получается. Вот, поэтому я не вижу смысла. Вот, ну, вот это называется еще там закольцовка. Покупайте по возможности. У вас есть средства, купили больше, нету, купили меньше понемножку, и вы можете ведь совсем по чуть-чуть, то есть тратить небольшие деньги, а получить в результате очень большие доходы в перспективе. Вот, а как, знаете, э, еще такой часто встречается вопрос, э, как э, почему у меня ячейки стоят э, где-то там, да, почему они там не продвинулись. Ну, э, э, в общем-то, об этом тоже я много-много рассказывал. Ячейки движутся по определенной системе. Э, при делении в, ну, в какой-то из. Э, э, на каком на каком-то из уровней ячейки перемещаются сразу в 1 и шесть десятых раза вперед то есть были на например пятнадцатом месте перемещаются на восьмое если происходит перестановка там очень сложный механизм который ну наверное можно разрисовать но это если смысл в этом вот и ячейки которые находятся на близких местах к выходу уже они перемещаются на 2-3 позиции. Ячейки, которые находятся в самом конце, на двадцатом месте, ну, на 19-м, э, потому что после первого отделения, ну, с 20 переместиться может быть на 19 там, вот, э, там уже зависит от того, э, сколько нужно после перестановки заполнять пустых мест. Вот. И там может быть разные немножко сдвиги. И было такое, что даже ячейки при перестановке не двигались, оставались на месте. Такое тоже случается очень редко, но случается. А в основном с последних мест он переходит на одно место бывает, ну, на два где-то в середине если. Вот, то есть немного. Зато при перестановке очень много ячеек уходит с первого, второго и третьих мест на следующий уровень. То есть одно другое компенсирует. А при делении только с первого места Так Это немножко по механизму Я думаю сейчас я наверное Попрошу открыть чат Чтобы Чтобы можно было Значит Писать вопросы ваши вот сейчас чат разблокирован первый вопрос, какое движение будет, когда век повысится в цене не сильно ли оно замедлится, как будет работать через два года, будут ли изменения в этом проекте как будет работать через два-три года вы знаете я на этот вопрос ответить вам не могу, честно, я сам не знаю, как оно будет работать через 3 2 три года, я надеюсь, что будет работать точно так же, просто количество партнеров увеличится скорее всего да особенно с запуском блокчейна 2.0 и я думаю что движение может быть даже интенсивнее хотя э, не факт сказали что небольшая эмиссия есть так к примеру в старте вход 0.6 и а далее ячейка занимает место в сумме 0.1 мне сказали что эмиссия небольшая есть ну честно говоря по сути я тоже так Думал, всегда считал да и я об этом раньше говорил но но э, все-таки я э, сейчас склонен э, значит склоняюсь больше к тому что там ячейки идут за счет э, тех ячеек э, которые находятся выше в общей очереди поэтому там эмиссии нет э, другое дело реферальное начисление ну честно говоря я не могу сказать но скорее всего Искандер сказал что здесь эмиссии нет значит эмиссии нет вот. поэтому вот такой мой ответ на этот вопрос так и теперь чат открыт либо люди очень долго пишут что-то либо никто ничего не пишет и вопросов нет как же это замечательно когда вопросов нет Но ну, я еще подожду немножко, если вопросов не будет. Ну что ж, значит, я ответил на все ваши сложные вопросы заранее. Что, чего я и добивался. Просто так получается, что когда я сижу в чатах, эти вопросы задаются постоянно. Если век будет 100 долларов и выше, что будет с матрицей? Знаете, если век будет 100 долларов выше, те, кто сейчас заработают в матрицах хотя бы часть, они даже думать не будут о матрицах или о чем-то еще. Ну да, тоже так думаю, что они 0.1 берут в первую очередь. Да, скорее всего. Так, а АЦЦ будут применяться в золотом сечении? Ну, АЦЦ уже применялись. А будут ли дальше? Опять же, на этот вопрос я тоже не могу ответить. Это тот вопрос, на который сможет ответить только Искандер. Благодарю за информацию. Все очень хорошо разъяснили. Но я старался разъяснить Потому что я все-таки вижу вопросы, которые партнеры задают постоянно. И стараюсь больше работать в чатах. вот. И, ну, Перспективы. Я говорил о перспективах. В любом случае, смотрите, перспективы движения в тех, в тех гильдиях, которые сейчас не очень быстро развиваются, все равно имеются потому что многие приходят многие приходят новички приходят да они тоже смотрят где в гильдиях мало еще пока э, там блоков э, нужно меньше заполнять они тоже идут там начинают развивать а дальше будет больше вот. поэтому если у вас есть возможность если у вас есть возможность сейчас все-таки покупайте и в тех гильдиях, во всех гильдиях покупайте, чтобы у вас были ячейки все предельно понятно надежда, спасибо очень радует то, что я умею немножко изъяснять, какие могут быть изменения после введения блокчейна 2.0 ну Какие могут быть изменения? Изменения могут быть такие, что ведут блокчейн 2.0, появится, как говорит Искандер, очень много пользователей. А век зарабатывать где? Негде. Вы заметьте, еще пока работает век авто, вот там какие там будут изменения, я не знаю. Возможно, там может быть переход на райд. Это я не знаю. Я просто предполагаю, да? Вот, век авто. Потому что проект интересный и людям интересно, конечно. В любом случае желательно чтобы он развивался вот а веки остаются тогда только в матрице вот поэтому в любом случае значит развивать ее будут как-то решается вопрос о сокращении длительности закрытия кабинета в пределении на всех уровнях друзья этот вопрос я задаю много раз на эту тему думают. Вопрос действительно непростой. Просто техническим увеличением, допустим, допустим возможности сервера, что ну, здесь и так сервера серьезные, вот, но тем не менее. Просто техническим увеличением, может быть, сложно будет пока добиться, потому что, опять же, следующее увеличение объемов по выходу ячеек, например, да, оно опять вызовет необходимость. Здесь вопросы решаются, как я понимаю, достаточно кардинально. То есть переписывание программы алгоритмов работы. Уже было изменение алгоритмов работы. Уже было изменение. И это было заметно, когда довольно быстро стало движение не так как раньше там по несколько ну, по неделям да там было быстрее но сейчас откуп вот сейчас кстати следующий вопрос какое число в гильдии старт сейчас становится ячейки в матрицу какое число я не знаю какое сейчас число наверное то которое было потому что часть-то было закрыт там 24 наверное да вот но я думаю что поскольку несколько дней откуп был уменьшен я видел там откуп уменьшался сначала 94 тысячи потом 76 000. ну там что-то такое вот у меня последние данные есть 67 000, 73 000. то есть будет вот немножко ускорение по переходу потому что в день там ну 120 150 тысяч ячеек переходит а если откуп был там 90 то есть или 60 например это сразу за один день может водку двух дней перейти там уже ну я как руководитель гильдии старт могу сказать что там уже где-то я я думаю что осталось там выкупить, наверное ну 1800 от силы ячеек чтобы началось деление я думаю что это дней 10 нет если даже станут сейчас все я просто посмотрел что сейчас около было двух 700 последних данных я не знаю за последний день и сегодняшний день тоже не знаю пока невозможно было войти в кабинет У меня точно так же как и вам вот но я думаю что где-то 1600 наверное осталось то есть ну да в принципе когда все станут за это время еще набросают все равно вот и поэтому сразу начнется деление матрицы сработают все до последней или в дальнейшем через несколько лет могут остановиться и пойти по другому пути э, вопрос э, сложный. я тоже над этим вопросом думал э, все вполне возможно но э, вопрос в чем что у нас даже когда какой-то проект что-то там останавливается все выплаты которые положено мы получаем то есть здесь э, вариант в любом случае безубыточный вот э, те же веки в любом случае э, будут получены даже если будет какие-то там изменения но есть еще матрицы на райда которые э, и райда которые постоянно добывается. Я думаю, что э, гильдия на райда тоже получит дополнительное движение э, в ближайшей перспективе, поскольку все-таки вот, ну, даже, даже рост века, стоимости века, он, он, конечно, является определенным сдерживающим фактором. Хотя покупали ячейки в гильдиях, когда век стоил там и 6, и 12 долларов. И, э, например, в гильдии сейчас она гильдия gold называется там по 12 долларов было даже и то покупали ячейки а там ячейка один век стоит поэтому движение оно не прекратится в любом случае до тех пор пока э, работа самой матрицы будет ну будем говорить так целесообразно потому что есть вопросы порой э, когда ну, любой проект, он приходит к определенному э, финишному результату. Любой проект, какой ни возьмите. Вот. И здесь приходится предпринимать какие-то меры для того, чтобы и э, люди, э, значит, не оказались, ну, знаете как, взял закрылся и все. Чтобы люди не оказались у разбитого корыта, чтобы они все-таки все свои начисления здесь получили обязательно А поскольку у нас здесь нет долларов и век тот же здесь в матрицах, он не зависит от курса никак не привязан к курсу то в любом случае мы получаем веки и это нормально и если курс выше для нас же лучше когда мы получаем веки по более высокому курсу чем мы покупали уже хорошо плюс еще мы получаем несколько эксурсов так Сколько сколь долго будет работать проект? Ну, проект, проект, понимаете, это проект детища Искандера, и я думаю, что это его решение. Как, когда, что должно быть. Вот. А я, там писали, что мне можно там типа разработчиком быть. Да нет, я просто в свое время ну, оказался таком положении, как и многие другие, когда, знаете, купил, все стоит, значит, все люди говорят, все стоит, у меня движения тоже никакого нет, три месяца начислений нету, вот смотрю. Ну, я сел и начал изучать, в чем дело, почему. Вот, и с тех пор, обучая других, я учился еще дополнительно сам. И изучал новые нюансы работая с программистами ну я именно не конкретно по программам, а конкретно по алгоритму работы я тоже многие вещи узнавал поэтому поэтому значит так получилось что достаточно глубоко вошел просто я постоянно фактически я вошел в, в сообщество как раз именно в день рождения значит, матрицы фибоначчи 21 ноября 19 года то есть уже 21 ноября я буду два года в компании вот, как раз в день рождения матрицы и для меня это мой ну, маленький кусочек жизни будем говорить так на который я действительно потратил достаточно много сил и даже когда там у нас отпуск и все остальное я все равно занимаюсь и все равно работая все равно э, смотрю как что лучше сделать э, смотрю э, думаю как двигать гильдии что вы скажете надо покупать ячейки фибоначчи смотрите фибоначчи э, я понимаю ск скрытый вопрос здесь что фибоначчи э, значит движется за счет э, клонов и все гильдии практически которые на веках дают клоны Но дело в том что пока вы дождетесь клонов они попадут на последние места да? а если вы купите сейчас ячейки там есть люди я знаю целая группа и знаю даже кто организует эту покупку постоянную. Не просто так, ячейки там покупаются сами по себе. Там люди действительно работают, молодцы. Вот. А, значит, дело в том, что мало того, что вы купите ячейки, а потом клоны еще дополнительно придут и подвинут ваши ячейки вперед. А так вы дождетесь, только пока клоны придут ваши, они окажутся на последних местах, например, и потом начнут двигаться. Поэтому я говорю, покупайте, друзья, покупайте во всех гильдиях не делайте, ну да, я понимаю, что есть у каждого свои предпочтения, есть у каждого свои внутренние, может быть, ну, происходили внутренние трения, может быть, да, с, э, с партнерами, там, ну, всякие бывают вопросы, вот, но это не значит, это же ваш бизнес, это не значит, что там не нужно покупать, что это плохо, ведь в конце концов, все равно подтягивается, одна гильдия достигла очень приличного развития и притормозила на время даже пока заполняется может, уходит много времени да а другие гильдии в это время начинают развиваться а вы находитесь только в одной значит вы в это время стоите когда будет деление по всем уровням фибоначчи насколько я помню вот сейчас еще должно должна быть перестановка или деление там я Просто сейчас точно не могу сказать, точно не могу сказать, сколько там осталось. Сейчас я не знаю, в кабинет я смогу войти или нет. Если, если смогу, то я вам сейчас сразу скажу. Да, гильдия, наверное, открылась Фибоначчи. Вот смотрите, сейчас, когда мы до деления дойдем будет период перейдет 36 тысяч ячеек а гильдии а на уровне x2 нужно заполнить 36 тысяч 460 то есть всего лишь 460 ячеек не хватит до да, для того чтобы было большое деление но зато когда в следующий раз уже а там насколько я помню 400 с чем-то тысяч нужно заполнить вот я просчитывал это. Вот там будет движение, серьезное движение по всем уровням уже. Потому что переходящие здесь практически получается по всем уровням перестановки, кроме последнего уровня, только на последнем делении, да, и эти перестановки, они выплескивают в три раза больше ячеек, чем при делении. Поэтому, естественно, там будет очень могучее движение. И если сейчас у вас не куплено у кого-то ячейки там покупайте покупайте хотя бы понемногу во первых вы поможете движению сейчас во вторых вы э, собственно говоря ваши ячейки даже при делении сейчас вот будет деление когда ну не сейчас я говорю когда заполнится уровень они сдвинутся практически наполовину вперед понимаете уже а при следующем э, при перестановке еще там на три позиции Поэтому обязательно покупайте. Так, ну что, э я вижу, что с вопросами у нас уже э закончилось. Э спасибо вам за то, что вы внимательно слушали, за, за ваши вопросы, за ваше участие. Э да, вы берете всегда, молодец. Александр у нас вообще везде берет всегда. Вот. До новых встреч, друзья. Удачи вам всем. Двигайтесь. Желаю вам хороших начислений. Желаю вам хороших доходов с гильдии Fibonacci. Не с гильдией Fibonacci, а с матрицей Фибоначчи, со всеми гильдиями. Запись останавливаю.